Друзья, всем привет, у нас новый выпуск «Дневник фаната» В этом большом выпуске, таком, наверное, ну, а может быть и не очень Нормальном, нормальном Короче, в, таком, в хорошем выпуске у нас будет две автограф-сессии, которые посетил Пашка С Максимом Калиниченко и с Александром Филимоновым Или прямые эфиры в инстаграме, надеюсь вам понравилось Это вообще тема зашла, да, вроде как зашла Не-не, зашла, зашла Ездили в Смоленск, разделились с Пашей по две стороны Километрами, километрами То, что вот вы увидите сейчас, небольшие кадрульки Маленькие зарисовки Маленькие зарисовки вы полную картину увидите в среду. Ставьте, как мне говоришь, так. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш инстаграм, на наш канал. Без лайки не ставьте. Смотрите, надеюсь, вам понравится. Огромное тебе спасибо, что посетил наш магазин, офис. Да, вам доставил болельщика огромное удовольствие. Вспомнить твои удары со сострафтному амбитиру, как он забивался далеко там, метров с 30 наверное. Скажи, чем сейчас занимаешься вообще? С Семьей занимаюсь ничем, в общем-то не занимаюсь, ну, учусь, тренерскую свою лицензию повышаю, вот сейчас в феврале поеду на сессию на первую, бегаю в грибнических лужниках. Ну так, за кого-то, друзьями, с друзья, ну коленка болит, на самом деле не хочу мучать ни себя, ни других, поэтому для себя так. Ну, отлично. Ну на ну, колено пускай выздоравливает, а ты занимайся, занимайся... Но уже боюсь, что не выздоровеешь. занимайся тренерской деятельностью, раз ты уже начал, тем более учишься. дай Бог, что у тебя все получилось в тренерствах. Тебе огромный еще раз респект, может быть, и пару слов нашим болельщикам, нашим фанатам. Только одно пожелание, чемпионство ждем. Я уже болельщик тоже, как и вы, так что ждем только одного, ждем чемпионства. Нужно. Потихонечку возрождать это Все ждем. И Макс тоже ждет. Поэтому будем стремиться. Спасибо огромное, Макс. Приходи к нам, еще обязательно позовемся. Следующий. Мы едем, я не еду. Но я Сережу отправляю моего подельника, моего соратника. Братан, счастливого пути. Давай, ехать. все на самом деле. Смотрите, ребята. мы Есть такая тема шорта на выезде в любую погоду вообще всегда на выезде. Вот, один из них в минус десять. Я роял Десале, Смоленск. Виволья БМ. добрались до города Смоленск ехали спокойно в плане в городе ехали на самом деле очень бурно сейчас решили позавтракать такой стандартный набор выездюка <связь> кваса светлого вот, салата, борщ, пицца посмотрим что будет дальше продолжаем бродить по городу пока ничего интересного, время полдвенадцатого ищем ирландский пап, пойти погреться, покушать второй раз не знаю что здесь делать зимой может быть летом здесь круто но зимой точно тут ловить нечего, пацаны. У нас перерыв в матче. Спартак идет 2-1. Уверенная поддержка красно-белого сектора заставляет команду играть на полной мощности. Самый прикол этого выезда, то что на секторе можно делать все, что хочешь. Согласись, круто. Естественно. Просто, ну, Короче, и у нас новый квест, челлендж. Кто во втором тайме сейчас не будет шизить, с того Паша, ты вот не поехал, остался с Филимоновым. Конечно, красава, но здесь вот реально. Ты мог себя показать, ну, Всем привет! Встретили Александра. Вот, начали нашу небольшую лайв-трансляцию. Все, кто еще не приехал, кто еще думает над тем, чем заняться в ближайшие два часа, приезжайте к нам в а Афратрио. Вот он, здесь прям можно его потрогать даже. <плодисменты> небольшой, небольшой <призем>. Да. <соспорядок> Смотри, вот у нас э, в том году. Ой, Новому году вышли. Капсульная, лобное слово, капсульная коллекция футбола да. а, с легендами 80-х и 90-х годов. Соответственно, вот, тогда вот, мы -то очень быстро всех разобрали, потому что ну, вот самые два, два таких самых запоминающихся периода, 80-х и 90-х да, Если там были известные футболисты и легенды, так сказать, на поле, то здесь на этой футболке изображены те, кто за трибунами, на трибунах и за пределами ее отстаивают честь наши известные болельщики, представители разных футбольных объединений, группировок. И, не знаю, можно так говорить вообще. А то сейчас нами полиция заинтересуется. Вообще а это... много, да, у тебя да. фотографий? До завтра. Привет, девчонки. Вот, вижу, пришли в субботу, да, с субботним днем на автограф-сессию Александра Филимонова. Вообще, как ваши впечатления от этого мероприятия? Эмоции такие зашкаливые. Я еще одна фамилия, это Филимонова. Мы даже не знали, что сказано. Немного устали ждать, но ничего, это вот на А вообще, какие пожелания есть? Может, кого-то хотите сами увидеть? Глушакова. Глушакова. Качество. Спасибо приглашение в Приехала Лера. Золотой сезон 2014-2015. Подписывайтесь на ее ВКонтакте, в Инстаграме. Ставьте ей лайки. Ну, а пока вы это делаете ищите ее в этих социальных сетях она расскажет для нашего канала как вообще тут жизнь проходит. Моя жизнь проходит на самом деле очень круто. Я вот пришла на автобис сессию Филимонова. Я ни разу не пожалела, встретила своего хорошего друга. Ну все, достаточно, все круто сказано, по делу, это вот, смотрите, дневник фаната. что, мы с боем прорвались, как это, с боем, с боем, не с боем, но записав кучу бумажек, мы все равно прорвались в наконец-то мы здесь. Лампа. Мы находимся сейчас э, в историческом месте для всех mm -hmm. крас красно-белых болельщиков. Это уже новая, уже, скажем так, модернизированная трибуна Б. Если Серега сейчас покажет камеру, то вот там, примерно в том месте, находилась трибуна Б5, сектор Б5, где 12 лет назад спартаковские болельщики начали слаженно объединились в объединение Фратрии, стали... Все вместе Спустя 6 лет э по решению активных лидеров э Спартаковского движения Все активные болельщики переехали На центральную трибуну Б8 Она на находится примерно, ну, примерно Вот здесь, если посмотреть просто даже по. Можно много говорить о том, что связывает Болельщику Спартака с этим стадионом Конечно, э это огромное количество матчей Которые провел Спартак здесь Поколение постарше помнит и победу над Наполе За которую в тот момент играл Великий Диего Марадонна Погромили здесь Реал, мили здесь Арсенал Спартак добивался здесь крупнейших побед над принципиальными соперниками ЦСКА и Динамо. И нам удалось на этом стадионе реализовать множество ярчайших перформансов. И одна из самых запоминающихся, это, конечно же, матч с Барселоной в 2012 году, когда был поставлен российский точный рекорд. Это была самая грандиозная и самая масштабная перформанс. вас сейчас поднять вашу тканевую плашку. И растянуть ее перед собой на вытянутых руках. Спасибо. Специально для дневника фаната первый заряд. Только Россия! И Спартак. Все прокачано. Прокачано. Прокачано. Парни, вы все помните про наш у нас эксперимент, который мы задумали еще на прошлой неделе с Пашей? Ну, давай, мы поспорили с Пашей, что я смогу раскрутиться с тысячи рублей и купить себе билеты на выезд туда-обратно, и в случае, если я побеждаю, с Пашкой в Краснодаре проставлю. В четверг мы были на турнире «Что, где, когда?» от фратрии Записали очень много интересных интервью, поставили ставки, но ввиду одной технической неполадки, которая случилась еще почти 25 лет назад, когда наш оператор Сергей родился с кривыми руками, он удалил просто все наши видео перед выездом в Смоленск почему-то, не знаю, что с случилось с ним. Мы ставки действительно поставили, все в мобильном приложении есть, мы вам все это покажем. У нас было два экспресса по 500 рублей. В первом мы взяли победу Челси над Арсеналом и победу Эвертона над Бормутом, если я не ошибаюсь. Там 6-3 3-1 было. Во втором дне, от слова день, а не слово дно, вот, во втором дне мы брали победу Реала в гостях над Сельд, там расход, потому что события перенесли. Победу Юнайтед над Лестером в гостях, там 3-1, по-моему, или 3-0, что-то такое. И брали мы еще победу Айнтрахта из Франкфурта над Дармштадтом, там 2-0, в конце матча Айнтрахт дважды забил. У нас в банке сейчас вместо 1000, 3000 рублей за следующие выходные мне нужно поднять еще 4, для того, чтобы, собственно говоря, накопить на выезд в Краснодар. Еще в среду... Раскрою небольшой секрет, у нас будет отдельный выпуск э, по лужникам. Парням э, представилась такая возможность Паша Пауку с э, нашим э, уважаемым, очень уважаемым оператором Сергеем. И в следующий понедельник выпуск э, будет э, пока не знаю какой. Пока, наверное, никто не знает какой. Но там будет э, будут вторые выходные моих ставок. Надеюсь, они будут удачны. И мы отправимся в Краснодар за счет букмекеров. Все, э, смотрите дневник фаната победы 4-3. Надеюсь, вам понравится выпуск. Кто, а что, есть? Вы... Ну, что сказать, ждем уже нашего основного, Спартака. Надеюсь, вам всем все понравилось. И смотрите дальше за нашими выпусками.